Клиповое мышление. На самом деле это проблема. Для людей, которые хотят заниматься саморазвитием, для тех, кто хочет в чем то обучаться, клиповое мышление, мышление ребенка со школы, который не может усидеть больше, чем 15 секунд на каком-то ролике, или больше, чем 5 минут слушать интересного спикера, потому что выбирают обучение только по интересности спикеров. Это уже проблема в образовании. Итак, меня зовут Зайцев Алексей, я занимаюсь сетевым маркетингом, 20 лет. И хочу с вами сегодня поделиться о том, что важно развивать в себе с точки зрения навыка образования. В сетевом маркетинге есть необходимая база знаний, которые нужно получить. У каждой компании есть свои нюансы в развитии, да, там, связанные с продуктом, связанные с сопровождением э, команды или клиентов. И эти все вещи необходимо узнавать э, постоянно. Часто мы получаем ну, как бы знания такие, какие они есть, а не знания такие, как их подготовил маркетолог. Я часто вижу ситуацию, когда новичок оценивает своего наставника, или видеоролики своей компании Именно по интересности и длительности Когда говорят, что Часовые ролики я смотреть не могу Мне нужна суть И так далее, и так далее Слушайте, школа такая, какая она есть Она уже дана И очень многие вещи на мероприятиях даются, ну, нам за час. И то, что мы имели раньше, да, это ролики, когда люди записывали на видеокамеру, потом это кое-кто перевел в цифру, сейчас это, может быть, есть в Ютубе, там, в Телеграме, в ссылках, но в основном, там, ключевое новое обучение уже создается компаниями сейчас в процессе. Но многие знания еще до сих пор в медленном, скучном формате мы должны научиться получать не только интересные спикеры энергичные которые могут махая руками рассказывать о том как классно развиваться какие навыки нужно иметь и так далее и так далее очень часто нужно иметь усидчивость то есть быть внимательным человеком и вот этот навык нужно не только детям своим развивать чтобы они в школе могли усидеть да, но и себе потому что сетевой маркетинг это профессия и в этой профессии как и в любой другой профессионалов, виртуозов. Немного. Очень многие люди присутствуют в этом бизнесе по 5-10, некоторые по 15 лет, так нормально и не зарабатывая денег. Почему? Вопрос, почему? Что же такого они не знают? Что же такого они не делают, что у них не получается? Кто-то скажет, мало работают. Вы знаете, я знаю людей, которые много работают. Но они очень плохо сидят на обучениях, которые одинаково повторяются. Часто я слышу от людей, когда они начинают обучаться, что я это уже слышал, я это уже знаю. Так вопрос. Почему ты не можешь это слово в слово воспроизвести? Почему твоих людей нет на этом обучении? Вот. И почему ты ворчишь, если ты это слышал? Кто-то сейчас этот контент, этот материал для тебя дает. Ну, Молчи и учись. То есть вот этот момент, мы иногда упускаем. Поэтому клиповость мышления – это, ну, это классная э, штука для того, чтобы быть меньшинством среди э, вот этой толпы людей, увлеченных всем чем-то быстрым, эмоциональным, коротким, красиво подающим э, вот, материал. Но э, большинство людей будут пролетать мимо, а они будут пролетать, скажем так, э, как фанеры на Парижем, да? то есть они будут пролетать мимо, они будут э, не успевать на обучение, они будут хватать по вершкам. И я хочу сказать, что для людей, у которых клиповое мышление, разработана целая стратегия маркетологами, которые которым продают инфобизнес обучение а, в сетевом маркетинге им продают дорогущие курсы им продают дорогущие программы сопровождения маркетинга то есть да, новичок который пришел у него клиповое мышление он со спонсором не поработал да он а, ну скажем так вовлекся а, в процесс сетевого маркетинга но ему надо преуспеть и он кликнул на какого-то спикера «Молодой, горячий, красивый» или «Молодая, горячая, красивая или какая-то там еще, значит, интересная личность, да. Человек кликнул, попал на бесплатный вебинар, на котором ему продали, значит, необходимость учиться по определенной методике, вот. Платишь столько-то тысяч долларов, то это премиум там, или чуть поменьше, значит, это с минимальным сопровождением там, отчетами и какой-то там просто вариант видеозаписей. Да? И человек покупает, и реализовать это не может, а учат там таким вещам, ну, на которых человек сам клю, клюнул, как создавать интересный контент в соцсетях как рассказывать, как э, создавать видеоматериалы, как правильно их промотировать, какие вещи нужно подключить и так далее. То есть, человеку дают систему того, как он попался сам в эту систему. Понимаете? Ему дают продающий материал, который к сетевому маркетингу вообще никак, вообще никак не относится. То есть, в сетевой маркетинг большинство людей приходят по знакомству, по блату. Вот многие из нас думают, что это происходит как-то по-другому. Нет! В маркетинг люди приходят по знакомству, по рекомендации. Один человек позвонил другому, они встретились или онлайн встретились. Тот, кто имеет информацию, поделился ей, новичок вступил и пошел процесс развития сети. А когда мы говорим о каких-то автоворонках, автовебинарах, рекламном трафике и так, далее, и так далее, эта вся информация очень ценна для лидеров, которых мало из вот такой большой толпы. Новичку нужны базовые знания, иначе он лидером не станет. Потому что лидер может себе позволить тратить деньги на неэффективную рекламу. Выложил там 3-5 тысяч долларов, и если слил бюджет, не расстроился. Попробуйте новичку э, слить 5 тысяч долларов. Ну, то есть, ну, почти никак. Я сейчас говорю о том, что профессионал отличается от непрофессионала не только количеством действий, но и умением. Сообразить эти вещи, о которых я чуть-чуть назад говорил. Клиповое мышление помогает нам профукать важную информацию и клюнуть на маркетологов. Если в сети не развивать усидчивость, то люди будут клевать на различных спикеров, которые будут уводить человека из знания о стем маркетинге в знание инфобизнеса, продаж и забирать у новичков деньги. То есть получается, что Понимаете, недостатки в умении обучаться уводят человека, по сути, от сетевого. Поэтому давайте поработаем над тем, чтобы в нашей структуре, чтобы у нас лично было минимально клеповое мышление, максимально внимательность, максимальное желание развиваться в теме, понимание того, что сетевой маркетинг – это профессия, понимание того, что это – на несколько лет. Это не фокус, когда мы что-то там где-то настроили и к нам все посыпалось. Это совсем по-другому. Итак, как стать сетевым лидером? Какие базовые навыки необходимы для сетевика? Я специально для этого подготовил вам целое видео. Поэтому смотрите на моем канале. Я буду рад с вами поделиться еще полезными материалами. С вами был Зайцев Алексей. До следующих встреч. Пока-пока.